Я, кстати, вот вы говорите, Олег, вы сказали, да, я никогда не видел криптовалюту, я принес с собой, сейчас вымам. <свят> <свят> Ничего смешного нет. Я, я предложу я, вам вот, вот стать. Это первая в мире реальная криптовалюта, которая может держать в кармане, три унции серебра, Великолепно. моим давним другом Германом Сверликовым, который услышал слово криптовалюта, сказал, да мне плевать, что вы там делаете, я просто отчекаю. Могу за недорого дать поддержать. Тут на лошади сам Герман изображен очень хороший надо заметить, что Герман, он всегда очень тонко чувствует конъюнктуру. Когда, соответственно, в 2008 год, он, если помните, печатал золотые. Он знает, да, очень тонко чувствует. А у меня мои товарищи тоже сделали свою криптовалюту тут же. Причем отличие от биткоина состоит в том, что у биткоина, если майнить, то есть делают новые, они попадают к майнеру, а вот у призма, который, значит, у меня тут в телефоне, они честно делятся между всеми участниками. А многие сейчас этим будут заниматься.